Приветствую, друзья, у себя на канале. Сегодня продолжение темы Белоруссии. Белоруссии и Владимир Зеленский. Итак, по порядку. Хочу сначала, чтобы вы посмотрели эти два слова от Дмитрия Гордона. Дмитрия Гордона я не очень люблю, но надо дать ему должное, что он такой человек, который залазит куда угодно без мыла. Почему без мыла? Ну, потому что Гордон спецагент, по мнению нашего президента Владимира Зеленского. Я об этом не раз говорил, и это, я думаю, что вам известно. Неизвестно, можете посмотреть вот тут. Итак. Вот поправьте меня, если я не прав. Вот второй раз мы с вами встречаемся за последнее время. Мне кажется, вы грустный. Вот это с чем связано? Или я ошибаюсь? Я грустный, потому что я не вижу перспективы знаете горят глаза когда ты видишь перспективу когда владимир зеленский победил ага. у меня горели глаза когда э, ему удалось э, моно, моно большинство завести верховную раду у меня горели глаза я думал идиот опять о себе скажу вот сейчас все ну вот сейчас тогда нет и тогда нет но вот сейчас все начнется. Ну, бляха, уже ж прошел больше, прошло больше года, но ну, ничего же не начинается. И я поэтому переживаю, я просто переживаю. Что? Другой бы на моем месте сказал, да... угу. без слов. Я почитал по губам. Да. А я не могу так сказать, потому что я кровно заинтересован в успехе команды Зеленского. Я лично. Объясню почему. Их успех, это мой успех и успех Украины. Их крах — это мой крах и крах Украины. Поэтому каждый из нас должен быть заинтересован в успехе Зеленского. Если у него не получится, ну, ребята, мы страну потеряем вообще. Видите, друзья, несмотря на то, что э, Гордон топит за смешко и агитировал за смешко, э, но тем не менее он э, сам находится в легкой прострации, если мягко сказать. И... Я чувствую, что он не договаривает многие слова, вот эти, которые он сказал. Но мы оставим это на его совести. Вы сами все прекрасно понимаете, что ни хрена не происходит, ничего не будет. Все, что мы видим, это квартал 95, только в президентском кресле. А что вы думаете по этому поводу? Может, мы ошибаемся с Дмитрием? Хотя нет, я не его сторонник. Может, Дмитрий ошибается? Напишите внизу в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Итак. Лукашенко, батька, закрывает границы с Белоруссией, Литвой и Польшей. Ну, естественно, Аваков, министр, не оставил это дело без внимания. Но сначала, что сказал Лукашенко. Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол армии поставить под ружьем и закрыть государственную границу с Запада. Прежде всего, с Литвой и Польшей. Мы вынуждены, усилить государственную границу. мы вынуждены усилить государственную границу к величайшему сожалению с нашей братской Украиной. Я вынужден последние дни вместе с президентом России и министром обороны отстроить общую защиту союзного государства. И мы... Вы видели, как Лукашенко выступил, и о чем он сказал, что он вынужден забрать войска с улиц и усилить границы, а особенно границу с Украиной. Но что же этому так предшествовало? Не голосование ли в Раде и не признание Украины выборов в Белоруссии? Хм, странно. А, то есть мы не вмешиваемся, да? То есть вот это то, что написал Арсен Аваков у себя в Фейсбуке, это не вмешивание в дела суверенного государства, а батька просто паникует. Да-да-да, свежо предание. Знаем мы, как это было в 2014 году, и как наши революционеры пришли и победили на Майдане, и у нас все стало хорошо, и мы живем счастливо, сыто и богато. И проблем у нас нету. Даже последние страны от нас отворачиваются. Я уже не говорю о том, что попрошайничаем везде. Про бюджет говорить не будем, потому что что заложено в бюджете, это маломальскому человеку, который связан с экономикой, понятно, что все опирается на то, что мы получим в долг. То есть ничего своего мы не собираемся делать. А, у нас не хватает. А почему? Потому что мы бедные. А почему мы бедные и по кругу? То есть вместо того, чтобы самим браться и делать свою экономику, сажать, развивать, помогать мелкому среднему бизнесу становиться на ноги. Мы делаем все то, чтобы пришли большие дяди запада и научили нас как нужно работать. Большие дяди запада, когда будут приходить, они не хотят вас учить, они не будут учить вас работать. они хотят забрать то, что есть у вас. это такие правила игры. И кто с этим не согласен, тоже может оставить свой комментарий внизу и сказать, как это должно происходить на самом деле. С удовольствием. Прочитаю и послушаю их. И последнее. По поводу депутата, которого поймали на взятке. Наш Юрченко. Депутат. Вы же посмотрите, то есть СБУ провело провело очень хорошую операцию. Посадной казачок вынудил депутатов взяться за дело и внести поправки в закон, которые нужны были этому агенту. Это все зафиксировалось, это все, эта операция велась, переданы были деньги первоначальные, да, то есть вот этому депутату. И это дело передается Кому? Верховному. Верх... И это дело передается кому? Генеральному прокурору. А Венедиктова сразу говорит, а я не увидела там никаких э, злочинев, там не было коррупционной составляющей и так далее, ничего чушь. Потом, опа, на следующий день переобувается и тут же подписывает ему подозрение. И о чем говорит Владимир Зеленский. Вот его Пост на Фейсбуке и вот что он сказал еще раз здесь ставлю. Питания, я Я вам честно скажу эту легенду, которую все Я очень хочу, чтобы это было реальной жизнью Бухари. Чтобы это действительно влияло на изменение качества жизни Бухари. Так бывает. Иногда, ви знаєте, когда все говорят, это не ваши обязательства дороги, или це не ваши обязательства правоохранительных право, право. не можем встучать. Вот мы и не встучаем. И, вы знаете, это было место, когда я уже стал президентом, уже работала Рада. Я встречался с всеми, но это и правда, я всегда говорю правду. Мы ставим задачу. Нема своих, нема близких лет, нема никого. Если человек взяла хоть какой-то хабар, хоть, хоть гри, если человек это взял, если она получила хабар, должна, должна сидеть. Мне все одно, какая-то партия. Партия «Слуга народу» или другая партия. Хотелось бы, чтобы все партии. Сегодня я уже одна... поддержал всех депутатов, всех чиновников, и, кстати, всех правоохранителей. Потому что мы знаем, как правоохранители крешуют, крешували в той или иной моменте. Вот сейчас, например, я сейчас повернув что, зараз я с it и так, так было два года назад до IT-компании заходили председательники службы обеспечения Украины, и все. Их мовы кажучи, клали полностью в компанию, отбродить в потяки не можно. А если это еще представители в то они поверят, не возвращаются на Украинский район А теперь, сегодня, Наш подозреваемый не является в суд, мотивируя это тем, что э, он контактировал с больным коронавирусом и поэтому он теперь не может э, появляться в общественных местах, он должен быть на изоляции. И в суд перенесли на понедельник на 15.00 и теперь... Я вангую, что ничего не будет, ничего не будет, это опять салют. все слова, которые сказал наш президент, к сожалению, это всего лишь слова, ничем не подкреплены. А, и даже вот то, что он сказал, сыграет на руку потерпевшему, потому что он с этими словами может пойти в суд и сказать, что это давление было на следствие, и президент не имел права втручаться в такие дела. Чутненько все получается, да, то есть вот и все, вот и все дело, как и все дела, которые происходят сейчас у нас. Все прекрасно, все хорошо, мы, мы движемся к европейскому будущему, у нас оно недалеко осталось еще чуть-чуть, 6 -чуть. лет прошло, а ВОЗ и ныне там, но мы все равно Двигаемся в верном направлении. И не стоит его менять, и не стоит думать о том, что э, может я что-то не так делаю, если у меня все время получает, не получается. Ведь проблема может быть и не в окружающем мире, может проблема во мне, если все время происходят такие вещи. Но об этом зачем думать? Зачем думать о том, о чем не надо думать? Еще и подумать, что ты... Заратник. А как вы думаете на этот счет, пожалуйста, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал, мне будет приятно, если у меня будет больше подписчиков, и не забывайте ставить мне лайк, если вам понравилось это видео. Если не понравилось, напишите, почему оно не понравилось и что в нем не хватает. А на сейчас всем спасибо, peace, честь имею.